Здесь, где-то, где-то, где-то. Я куда? Я его Yo, you Сейчас я не пойду. Иди, иди, иди. Девка, Пятником. Не, Я не могу Ну, do you come Мягкая, девка, девка, Yeah. work this. is Mm-hmm. как это это Ну, okay. Продолжение yeah. Did you show the I Yeah. Go ahead. Ах, блин. И, блин. И что там? Бах, блин.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 Ну, все долго. Ну, все. Хорошо. No. Не уходим. Да, уходим. Нет, нет, нет, Давай, yeah, конечно. Okay. Нет, кстати. Ч ⁇ Левка левая. Левая чуть